Не и бытовое представляет. В прошлой серии мы рассказали о составе средств для мытья посуды. Теперь рассмотрим их разновидности и правильное использование. Современной хозяйки предлагается широкий выбор средств для мытья посуды. Жидкие, гелеобразные, порошки, пасты, кремы и даже таблетки как для ручного мытья посуды, так и в посудомоечной машине. Расскажем о них поподробнее. Мало на чьей кухне не сыщешь жидкого или гелеобразного разного посудомоечного средства для ручного мытья посуды. И не случайно, такие средства достаточно удобны в использовании, а при грамотном подходе еще и экономичны. Вас не должно пугать обилие компонентов в их составе, ведь благодаря им именно эти средства способны удалять многие загрязнения. Причем даже в воде комнатной температуры. Однако не безызвестен тот факт, что жидкие посудомоечные средства могут вызвать аллергию или сухость рук. Для того чтобы избежать этих побочных эффектов, для рук с чувствительной кожей используйте резиновые перчатки. А самое главное, дозируйте средства в минимальных количествах. Достаточно несколько капель на чистую губку. При необходимости потом можно нанести еще столько же, а если у вас концентрат, то этим же количеством можно вымыть большее количество посуды да и повторного нанесения как правило не требуется. Поверьте, избыток средства не увеличит количество отмытых тарелок, но может привести к неполному его смыванию с посуды со всеми вытекающими из этого последствиями для здоровья. Более того, такой бессмысленный перерасход средства обернется совершенно ненужными тратами для семейного бюджета. Кстати, если правильно расходовать средства, то стоимость мытья одной тарелки получается дешевле если пользоваться концентратом в некоторых домах традиционное использование чистящих порошков пасты и кремов для мытья посуды они прекрасно механически удаляют загрязнение и жир тем не менее такие средства помимо традиционных прав компонентов и других содержат абразивные компоненты способные поцарапать поверхность повредить антипригарное покрытие и рисунок. Поэтому применение таких средств ограничено. Кроме того, в составе порошков больше щелочных компонентов, чем в рецептурах жидких посудомоечных средств, а значит и опасность для кожи рук при использовании чистящих порошков будет очевиднее, как и необходимость надевать резиновые перчатки. У порошков имеется еще одна неприятная черта – они пылят. То есть существует вероятность попадания содержимого порошкообразных средств в дыхательные пути. Следовательно людям склонным к аллергии и страдающим заболеваниями дыхательных путей использовать чистящие порошки не советуем. Пасты и чистящие кремы не пылят и более того их можно экономичнее использовать. Каждому наверное знакома история, когда порошок высыпается на губку или в раковину в большем количестве, чем это необходимо с порошками возможен их частый перерасход между тем пасту или крем как правило легко дозировать причем для начала достаточно нанести средство размером с горошину здесь также заметим что увеличение расхода порошков пасты и кремов не облегчит мытье посуды Зато почти наверняка после такой обработки поверхности будут поцарапаны, а на стих и в трещин даже же после тщательного ополаскивания могут остаться частички чистящих средств. Ну вот. Вы узнали особенности применения различных посудомоечных средств. Следующая серия посвящена секретам мытья посуды вручную. Ждем ваших вопросов и пожеланий в комментариях. Подписывайтесь на наши новости в соцсетях и на наш канал. До встречи!